Декабрь. За два последних дня выпали горы снега. Нашла для себя удивительное место, точку, пункт наблюдения за лесом. Сосны высокие, и я забралась повыше. Это летом на лужайке, на газоне, почти на земле, сидела и грелась на солнышке. А сейчас солнце морозное. Я на третьем этаже, за своим рабочим столом. Кресло развернула к окну, ноги выгрузила на подоконник, шторы совсем откинула и любуюсь. Стих снегопад. Но на лапах сосен и ели снег лежит так, будто замер и не хочет падать вниз. Сосны затихли, заигрывая с ветром, спрятались. Под снегом их не видно, мол, вот какие мы хитрые. И от этих пушистых сугробчиков на ветвях, и от того, что морозное солнце пробивается сквозь облака, и от искристого снега на земле стало вдруг светлее светлого. Если звонить телефон, я уверенно говорю, что до Нового года не выездная. Кстати, было такое понятие у секретных служащих в советское время. Действительно, Москва как другая страна. Вот пишу, и ехать мне туда некогда. И неохота. Рыжий кот со мной солидарен. Мы же все закончились, но он на работу и прогулки не рвется. То и Масечка, собачка, умница, Глазки карие, внимательные, Ближе, чем на два метра К парадной двери не подходит. Знаю, стоит прогуляться, Можно даже снежок где-то убрать. Но вот засела в новой облюбованной Наблюдательной точке И пишу. Солнце сядет, Изменятся краски. И вся картинка станет иной. Зажгутся в парке фонарики. Хорошо бы разжечь камин. В такие зимние морозные вечера хочется его топить и долго смотреть на огонь. В другие времена года к камину не тянет, неинтересно. Сегодня я снимала с него разную ерунду, которая прижилась за год. Вазочки, свечи, сувенирчики, отодвинула графинчики с цветами, убрала подальше торшер. Самое время камину поработать, месячишка, а то и два. Особое удовольствие вечером. Здорово, что перевернула кресло. От окна не оторвать взгляда. Такое впечатление, что это не окно, а живописная картина. Оконная рама, белый багет. И картина волшебная. Еще в вершинах сосен видно солнце. Опять появились редкие снежинки. Вся эта красота замерла, застыла. Может показаться, картина одна и та же всю жизнь. Но присмотревшись, видно, что каждую секунду она меняется. Сейчас оденусь потеплее, валенки, варежки. И пойду пройдусь. Снег белый, чистый, рассыпчатый от мороза. Мы купили мешок семечек, чтобы кормить птиц. Они еще с прошлых зим приучены, знают все кормушки. Приходят и белки. Для них кормушка особая. Снежок все чаще и чаще, ночью опять обещали снегопад. Ветер еще не обнаружил затаившихся в игре ветвей. От того ветви сегодня не вечно зеленые, а насыщены белые они понимают, я знаю их секрет, и просят, пока не выходить на прогулку, чтобы не привлекать внимание ветра. Соснам понравилось мое новое наблюдательное место. Они одобрительно кивают кронами. Наши лица и глаза почти на одном уровне. Еще бы пару этажей, но и в принципе, и так нормально. Соснам можно не сгибаться. Я и так пойму их разговор. Да... Это именно про них моя песня. Сосны головы склонили с севера на юг, облака кудрявые. Только в период создания этой песни, кажется, осень была. Потом уже через год после рождения песни одна из сосен призналась, что с севера на юг голову не склоняла, а наоборот. Но из песни слов уже не выкинуть. Вот они ее и поют, мои сосны когда ветер приходит погонять снег, растормошить зеленые ветви и погудеть в каминной трубе. Пойду все-таки пройдусь.